Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейт. Анализ рынка на сегодня, двадцать седьмое декабря две тысячи двадцать года. В первую очередь хочу всех поздравить с наступающим новым годом и пожелать всем, конечно же, финансового благоволучия в новом 2023 году. Рынок у нас все еще находится в зоне страха, индикатор страха и жадности показывает отметочку 27. За последние сутки было ликвидировано 10 тысяч трейдеров на общую сумму 22 миллиона долларов США и потери несут преимущественно шортовые позиции. Соотношение коротких и длинных позиций также за последние сутки у нас доминируют лонговые позиции, но доминация незначительная 50,30. 2,2% индекс сезона находится в зоне 30 индикатор показывает отметку 31 и давайте сразу же посмотрим на доминацию доминация биткоина за последние недели роста у нас сейчас ушла в боковое движение, мы видим активный флет за последнюю неделю. И обратите внимание, где мы сейчас консолидируемся. Если посмотреть на предшествующие периоды, то мы с вами увидим, что консолидация происходит сейчас в середине вот этого накопления. И мы пытаемся прорваться через промежуточный лой, который у нас был в конце октября 2022 года. Если вырваться нам удастся, то у нас ближайшим сопротивлением Оказывается, локальная Fibonacci на дневном таймфрейме 382 на отметке 42,5. А поддержка сейчас также локальная FIBA 236 у нас выступает на отметке 41,5. Здесь мы видим и подсвечивает индикатор, и направляющая тоже оранжевая выставлена. В целом, мы сейчас видим волну моментума на индикаторе Market Cypher B, движущуюся от красного кроссовера, красная точка, в нисходящей динамике. Но при этом у нас желтая волна индикатора VWAP двигается снизу вверх. Это говорит о разнонаправленности движения. Волны должны двигаться в одном направлении для тех, кто не знает или не умеет работать с Market Cypher MB, у меня есть обучающий материал, вы можете его посмотреть в плейлисте обучения. Обратите внимание, также у нас денежный поток, зеленый манифлоу, сейчас в активной расширяющейся формации. Денежный поток, по сути, опять-таки для тех, кто никогда не сталкивался с этим индикатором, он означает вхождение в актив денег или выход из них. Это, конечно, не реальные деньги, а алгоритмический расчет, но логика понятна. Если деньги из актива выходят, он дешевеет, если в актив входят, он дорожает. В частности, у нас речь идет не об активе, конечно, об индексном показателе, но в целом движение происходит точно такие же, как и на любой торговой Сейчас, если мы с вами посмотрим внимательно, то на 6-часовом таймфрейме мы с большей долей вероятности будем двигаться в нисходящей динамике. Почему? Потому что на краткосрочной тенденции у нас уже есть с вами якорная волна, здесь ее видно, вот она, сейчас я ее подрисую, и у нас есть средняя триггерная волна и малые триггеры. И скорее всего движение будет происходить вот в такой динамике. Более того, у нас есть намек на то, что зеленый денежный поток у нас будет снижаться. Если это произойдет, то после некоторой консолидации доминация у нас будет Дальше понижаться Но это краткосрочная динамика Поскольку речь идет о 6-часовом таймфрейме Что касается дневного таймфрейма Конечно нам нужно сейчас откорректироваться По волне моментума, по последней волне индикатора После чего мы только сможем говорить о том Что у нас будет продолжающееся восходящее движение Но в целом трендскор индикатор показывает Что мы уже глубоко в лонговых настроениях находимся И у нас коррекция может произойти Вот так как здесь Все еще оставаясь в зеленой зоне Либо мы можем уйти в нисходящую динамику В целом если говорить о росте доминации то я скорее ее ожидаю, уже не в одном обзоре об этом говорил, вместе с ростом биткоина. Когда рынок будет восстанавливаться, начнется публичное участие, рынок начнет расти. В целом, ну конечно же, это речь идет и о глобальной мировой экономике. Я думаю, что и доминация биткоина тоже будет в этом цикле прирастать. Индекс доллара США у нас продолжает снижаться. Обратите внимание, у нас активный красный денежный поток. В целом у нас глубоко в перепроданности на дневном таймфрейме стахастический RSI классический тоже. Все они лежат внизу. Есть засветка по стахастическому RSI Салатовая кривая Но у нас уже есть намек на якорную волну и уже есть несколько триггеров средних. Малого триггера пока нет. Вивап у нас двигается сверху вниз, мы видим желтая волна двигается в нисходящей динамике. Поэтому, ожидая какой-то малый триггер, мы можем рассчитывать на то, что мы вернемся к восстановлению. Пока еще говорить об этом преждевременно, в целом у нас где-то есть намек на то, что красная волна уже дошла где-то до, скажем так, половины пути и, возможно, у нас отскок не за горами. Сопротивлением у нас сейчас, если посмотрим внимательно, выступает отметка 104.33, дальше пунктирная Трендовая паутина у нас на отметке 105 где-то примерно. Ну и локальная FIBA 236 на отметке 106.30 и там же 106.50 у нас и глобальный уровень Fibonacci. Поддержка, если бы говорить о глобальной поддержке, то она у нас на золотом сечении на дневном таймфрейме локального FIBA. Это отметка 102.13. В целом мы находимся в активных шортовых настроениях по индикатору Score. Сейчас в красной зоне. Ну и через какое-то время консолидации, конечно же, будем пытаться все-таки отскочить. Мы видим, как работает кривая этого трендового индикатора примаркет у нас сегодня зеленый европейские индексы у нас разнонаправленные французский у нас немножко проседает немецкий и английский наоборот чуть чуть прирастают В целом конечно же ожидаем открытие фондового рынка пока он еще у нас закрыт но примаркет говорит нам о том что мы можем начать торги именно с лонговых настроений но это в первую очередь конечно объективно связано в том числе и с тем что у нас сегодня рисует красную свечу хайконеши индекс доллара сша если те те, кто не знают, сразу же хочу обратить внимание, что в целом индекс доллара США обратно коррелирует с фондовым рынком. На ближайшую неделю у нас никаких глобальных событий на фондовом рынке нет, разве что в четверг, 29 декабря мы с вами узнаем показатели числа первичных заявок на получение пособия по безработице. Этот показатель в краткосрочной динамике отправляет и двигает настроение инвестора. Если же посмотреть на следующую неделю, то есть начало нового года, то нас, конечно, в первую очередь будет интересовать уровень безработицы. Данные выйдут 6 января 2023 года. Ну и в целом хотел бы обратить внимание на то, что происходит в наше время сейчас, конечно, доллар у нас сейчас очень сильно слабеет, и данные об этом можно почитать в различных источниках. В первую очередь различные институты, в том числе американский институт предпринимательства, анализировал события именно покупательской способности доллара, и, по их мнению, с начала 20 века доллар потерял практически 96% покупательской способности. Эта ситуация типична для экономик, где темпы роста денежной массы обгоняют ВВП. В частности, еще и, конечно, правительственные расходы оказывают давление на внутреннюю валюту. Здесь речь идет о том, что каждый раз увеличивается размер этих расходов и стоимость обслуживания государственного долга тоже растет. Когда был кризис с 7-8 года, Федеральная резервная система значительно нарастила баланс проведением такой мягкой денежно-кредитной политики и дешевые доллары придали экономике соответствующий импульс. Однако за следующие годы, вплоть до сегодняшнего времени, регулятору не удалось, конечно же, разгрузить баланс и тем самым, подготовиться к следующему падению, к следующему медвежьему рынку. Темпы помощи, скажем так, были ошеломляющие. За ковидный период напечатано огромное количество долларов, все об этом знают. Речь идет о нескольких триллионах долларов, там вплоть до 9 триллионов. Баланс повысился у Федеральной резервной системы. И председатель ее Джером Пауэлл уже признавал о том, что ситуация вышла из-под контроля. Сейчас он пытается усилить давление на инфляцию, опустить отметку до 2% инфляции, тем самым пытаясь с одной стороны ужесточить денежно-кредитную политику, а с другой стороны не дать рынкам обвалиться. Ну и бизнесмены за все это время, конечно, выступают с критикой в адрес регулятора, поскольку высокая ставка сделала очень дорогие заимствования для инвесторов. Жилищный сектор после ралли такого 20-21 года столкнулся с падением спроса на недвижимость. Ну и и регулятор последними событиями демонстрирует слабость в анализе ну, и в управлении рисками, по мнению большинства инвесторов. Федеральная резервная система скорее всего пойдет на попятную я думаю, что она будет так или иначе немного смягчать свои настроения ей придется это делать, несмотря на высокую инфляцию. И, как сказал один из экономистов, Фридрих фон Хаек, поскольку нет никакой надежды на разумную денежную политику, правительству следует лишить государства монопольного права на денежную эмиссию ну, конечно же, это речь идет о таком Скорее, в личном мнении о том, что государство можно лишить такого права, естественно, это вряд ли произойдет. Но стоит учитывать, что альтернативой как раз-таки выступает именно биткоин. Это децентрализованная, независимая от воли финансовых институтов, денежная система. Фактически, криптовалюта биткоин, она полностью децентрализована, не подвержена никаким инфляционным веяниям. И что бы ни говорили сейчас злые языки, которые в последнее время падение биткоина используют как такой некий аргумент ненадежности данной альтернативной финансовой системы, в особенности после падения одной из крупнейших бирж FTX. И конечно же стоит отметить, что на криптовалютном рынке действительно существует множество различных недобросовестных участников, но такие же участники существуют и на финансовом рынке традиционном, и мы знаем множество подобных примеров. Сам по себе биткоин не утратил, конечно же, своей значимости и степень его децентрализации, которая выражена в глобальной мощности этой сети, за последний год только возрастает. Эмиссия у биткоина жестко ограничена и направлена на сокращение. Каждый раз мы знаем, что такое халвинг – это в два раза усложнение сложности добычи биткоина. И в целом это, конечно, деинфляционный инструмент, и я думаю, что в дальнейшем биткоин и его роль будет только возрастать в общей экономике. Ну и давайте сразу же по Посмотрим на то, что сейчас показывает у нас настроение инвесторов на рынке. Этот чарт я неоднократно показываю в своих обзорах. Здесь речь идет о 28-дневном изменении активных адресов в процентном соотношении. И также за этот же период изменения цены биткоина в процентном соотношении. Верхняя граница красная. пунктир на этого индикатора говорит уже о перегретости, а нижняя граница как раз таки не дооцененности активов в краткосрочной перспективе. Мы видим, что сейчас верхняя граница у нас резко завернулась. Такие события у нас были и ранее. Вот здесь можно посмотреть, вот здесь, после чего следовало, конечно, снижение. И обратите внимание, что здесь сейчас может быть, конечно, краткосрочный импульс вверх, после чего, я думаю, что на среднесрочной перспективе мы увидим с вами еще снижение по данному индикатору. И в целом это может утащить цену за собой. Но сейчас цена глобально – это серая Кривая, которая внутри этого индикатора, вы можете ее видеть, она сейчас находится у нижней границы, что, соответственно, придаст в любом случае импульсу движения цены вверх. Ну и также я хотел обратить внимание еще на один индикатор, очень часто его показываю, он сейчас является одним из ключевых, те, кто на канале достаточно давно знают, это ценовая модель биткоина. Два Топовых индикаторов от очень известных аналитиков это Вилли Ву, который разработал экспериментальный индикатор CVDD и Дэвид пью который разработал экспериментальный индикатор Дельта Кап или цена Дельта. Обратите внимание, Биткоин никогда не прорывался ниже этих отметок, имеется в виду CVDD индикатора, а если прорывался ниже, то обязательно прорывался через цену Дельта капитализации. Обратите внимание, коричневая кривая, Биткоин прорвался, уперся в фиолетовую и отскочил. Здесь то же самое и здесь было то же самое. В этом цикле биткоин показывает неординарную динамику, в целом весь рынок выглядит неординарно. Биткоин ушел на поддержку CVDD, но не проскочил через дельта капитализацию поэтому риск ухода цены в зону 12 12000 у нас по-прежнему сохраняется обратите внимание сейчас явное боковое движение происходит в последнее время при том что на индикаторе Market сайфер B волны двигаются как снизу вверх так и сверху вниз но динамика достаточно незначительная на дневном таймфрейме в качестве сопротивления локально у нас сейчас выступает 236 фиба на отметке 17 180 если быть точным поддержкой выступает нулевая на отметке где-то примерно 15 960 у нас здесь Здесь также есть и сопротивление и поддержки со стороны пунктирных трендовых паутины. Поддержкой выступает пунктирная трендовая на отметке 16570, а сопротивление на отметке глобально 18600, где-то примерно. Если прорываемся, конечно, через локальное FIBA, как я уже сказал. 236 но также стоит обратить внимание, что биткоин сейчас на дневном таймфрейме находится в шортовой зоне глубоко, еще какое-то движение может потребоваться, но после этого, конечно, мы увидим восходящую динамику. В целом мы отрисовали зеленый кроссовер, волна моментума толкается снизу вверх и придать импульсу какому-то до достижения локального Фибоначчи актив еще у нас вполне себе может. Если посмотрим на 6-часовой таймфрейм, то мы с вами увидим сейчас, что также идет боковое движение, поддержкой по-прежнему выступает пунктирная трендовая. На отметки 16 550 16 600 ну и локальная поддержка совсем близкая 236 фибоначчи на отметке 16 800 сопротивлением выступает отметка у нас 16 900. ну и далее у нас уже 17000 и также обратите внимание что сейчас очень похожая фигура на медвежий флаг если вы ее увидите на 6 часах ее очень хорошо видно подобные фигуры конечно же с большей долей вероятности прорываются вниз это стоит отметить но здесь криптовалютный рынок могут быть любые события в частности мы видим что на 6 часах у нас есть попытка выхода с зеленый манифлоу и трендовый индикатор у нас находится в лонговых настроениях если эта попытка продолжится то вероятность того что мы будем прирастать после коррекции вполне себе вероятно почему после коррекции потому что обратите внимание гребень волны резко завернулся вниз и скорее всего у нас может быть коррекционное снижение в том числе у нас и цена средним объемом желтая волна вивап двигается с верхних значений в нисходящую динамику. Это тоже стоит обязательно учитывать. Ну а если посмотреть глобальные часы на месячный таймфрейм, то мы с вами увидим как раз таки, что происходит в глобальном масштабе. На месячном таймфрейме, на самом большом графике биткоина биржи Bitstamp мы впервые за всю историю существования актива на этой бирже, начиная с 2013 года, мы впервые выходим в красный денежный поток. Это означает, что мы начинаем медвежью динамику. И 2023 год может ее продолжить конечно же через какие-то коррекционные движения вверх, может быть через промежуточные Хай, как это было в девятнадцатом году я об этом уже в своих обзорах говорил сейчас волна momentum у нас загибается потихонечку есть намек на то что в ближайшее время мы с вами отрисуем зеленый кроссовер и можем увидеть локальный рост Полное восстановление пока под вопросом. Большинство, конечно, индикаторов нам указывает на то, что мы уже в глубочайшей перепроданности. Но также стоит обратить внимание, куда у нас показывает сейчас уровень Fibonacci. Обратите внимание, 768 уровень показывает отметку 12 тысяч. То есть уход в эту зону с точки зрения технической тоже сохраняется. Всем хорошей завершающей этот год недели. Очень хорошо проводить этот год, хорошо, конечно, отметить новый наступающий год. Мы с вами, я думаю, что встретимся уже в новом году. Всем спасибо, кто подписан на данный канал и кто был со мной весь этот год. В любом случае, благодарю вас за отзывы, благодарю за комментарии, за обратную связь. Обязательно поставьте лайк и поддержите канал. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал и телеграм-чат, если вы еще не подписаны. Ну, а с вами был Гоша, канал IndexRate и до новых встреч.